Мы рады приветствовать вас на курсе «Забота о себе против выгорания». В этом курсе мы расскажем вам о том, что такое эмоциональное выгорание, каковы его причины, как его диагностировать, то есть понять, что оно случилось с вами или с вашими близкими. Поговорим о методах и способах профилактики эмоционального выгорания, как с ним работать и расскажем о том, как применять все собственно, активности и задания, которые мы вам предлагаем в повседневной жизни. Почему именно мы проводим этот курс? Да потому что мы сами уже много лет работаем с людьми. Я, например, 15 лет работаю в образовании и постоянно оказываюсь в ситуации, когда работаю над несколькими проектами одновременно. Кроме того, я мама двоих детей, и это все позволяет мне прекраснейшим образом понимать, что такое эмоциональное выгорание и как из него можно выбираться. Я в первый раз столкнулась с национальным выгоранием на одной из своих работ, когда была психологом, собственно, работала с детьми-сиротами и волонтерами. Сейчас я работаю как психолог-консультант с различными клиентами, также работаю с педагогами, с воспитателями детских домов, занимаюсь аптерапией и, естественно, очень часто сталкиваюсь с темой выгорания в своей практике. Для кого же будет полезен этот курс? Этот курс будет полезен для всех, кто как раз-таки очень много работает с людьми, для тех, кто работает в таком напряженном, монотонном, однообразном графике и режиме, для тех, у кого в работе очень много такого сильного эмоционального напряжения или очень много, допустим, личной ответственности, с которой человек так или иначе не всегда справляется. Как построен наш курс? Мы сделали его максимально удобным для вас. Он состоит из 25 коротких видеоуроков, буквально 5-минутных, но в каждом 5-минутном уроке вы получаете законченный материал, с которым можно дальше работать. В большей части уроков мы предложим вам выполнить задания, которые, если вы проходите курс с трекером, то вы можете выполнить вместе с ним, но они также доступны для самостоятельного выполнения. Если очень постараться, то можно пройти курс за 6 часов, но вы можете пройти его и за 25 дней, проходя по одному уроку в день. Вы можете делать это так, как вам удобно. Что же получат участники нашего курса в итоге? Если вы прослушаете все лекции и выполните все задания, то вы будете очень хорошо понимать, как работает ваш организм как система, как управляют вами ваши гормоны, и как вы можете управлять ими, как отличать выгорание от других состояний, как не позволять себе попасть в это состояние или вытащить себя из этого состояния, если вдруг вы все-таки в него попали.